Всем привет! Вы смотрите студенческие новости Универньюз в студии Анны Глазунова. И я готова рассказать вам о самых ярких и интересных новостях из жизни Казанского федерального университета. Итак, сегодня вы увидите... Президент крупнейшей корпорации «Хайр» господин Джань Жуйминь выступил в Казанском федеральном университете. В набережных Челнах открылся завод по производству стиральных машин компании «Хайр». Александр Гудков провел рабочую зарядку на озере Кабан. 29 августа состоялось первое заседание ученого совета КФУ в новом учебном году, прошедшее под председательством ректора Ильшата Гафурова. Посредством открытого голосования были выбраны заведующие сразу восьми кафедр юридического факультета КФУ. Проведен конкурсный отбор на должности профессора-преподавателя общей университетской кафедры физического воспитания и спорта. Более подробно мы расскажем вам в следующем выпуске. А мы продолжаем. С открытой лекции выступил президент крупнейшей корпорации ХАР господин Джан Жуйминь перед слушателями в Казанском федеральном университете. Смотрим. В большом концертном зале УНИКС Казанского федерального университета прошла открытая лекция председателя правления и генерального директора Хайр-групп Джан Жуйминя. Подобными лекциями спикер выступает в США, Европе и Азии, а в Россию приехал впервые. С приветственными словами выступил ректор Кафульшат Гафуров, он озвучил тему лекции, рассказал немного о компании Хайр. Тема лекции это создание модели интернета вещей мирового уровня, также Состоится презентация книги «Философия Хайер. Перерождение 2.0». Хайер за 35 лет своего развития достигла впечатляющих результатов. Порядка 40 миллиардов долларов мирового оборота по итогам 2018 года. Лидерство в течение 10 последних лет среди мировых брендов бытовой Техники. Господин Джань Жуймини отметил, что площадку для своей лекции в Казанском федеральном университете выбрал не случайно. Для меня огромная честь приехать в Казанский университет, потому что университет имеет давнюю историю, более тысяч лет. Тем более из этого университета вышли целеприятные, выдающихся людей, Ленин, Лев Толстой. Поэтому... Выступление в этом зале для меня огромный честь. Компания «Хайр» была основана в 1984 году. Это ведущий мировой производитель бытовой техники и электроники. Компания является единственным экосистемным брендом интернета вещей. Как только Джан Жуминь пришел в компанию, он сразу же начал применять модель корпоративной модернизации RenDan Хеви». Основной смысл модели заключается в том, что каждый предприниматель создает ценности непосредственно для клиентов, при этом повышая свою собственную ценность. Самая главный стимул для развития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 Всем слушателям была подарена книга «Философия Хайер. Перерождение 2.0», где подробно рассказано о взлетах и падениях мировой компании, о модели, подходах к клиентам и сотрудникам. После лекции все желающие могли задать интересующие вопросы, на которые спикер ответил со сцены. А после выступления господин Джан Джуйми посетил музей Казанского федерального университета, где ректор КФУЛШ Гафуров познакомил гостя с историей, уникальными экспонатами и книгами университета. Анна Глазунов Снова Виолетта Басова, Универньюз. Приезд такого важного гостя, как председателя правления, генерального директора ХАЭР-групп Джань в Россию не случайен. 28 августа в набережных Челнах открылся завод по производству стиральных машин компании ХАЭР. Уже с 2015 года на базе инженерингового центра КФУ открыт учебный центр хар где готовят специалистов. Подробности в сюжете. Почти за год с нуля был построен завод по сборке стиральных машин. 28 августа в набережных Челнах состоялось открытие умного завода по производству стиральных машин компании «Хайр». Это российско-китайский проект. Завод расположился на 30 тысяч квадратных метров. На предприятии по выпуску стиральных машин применяется автоматизированная система управления технологическими и производственными процессами. Планируется, что на заводе будет производиться 500 тысяч стиральных машин в год. А в дальнейшем будет установлено дополнительное дополнительные линии, которая позволит выпускать до 1 миллиона единиц техники. Предприятие дает возможность обеспечить город рабочими местами. Их будет более 300. А специалистов компании «Хайр» готовят на базе инжинирингового центра Казанского федерального университета. Набережные Челны стали третьим городом России после Москвы и Екатеринбурга, где открылся учебный центр «Хайр». Мы очень интересно сотрудничаем с этой фирмой. И в 2016 году был создан центр такой совместной совместный фирмы «Хайер» лаборатории, центр холодильного и криогенного оборудования. Там создана оборудование самое современное, что есть на сегодняшний день, с учетом возможности подключения к интернету. Это очень-то премиум класс холодильное оборудование и климат Климатическое оборудование. Компания Хайр оборудовала учебный класс с последними образцами собственной кондиционерной техники. Благодаря этому студенты Набережно-Челнинского института КФУ приобретают навыки работы с климатическим оборудованием. Там проходят у нас практические работы, лабораторная работа для студентов специальности строительства. Это кондиционирование, вентилирование, это специальность теплотехника, которая изучает тепловые машины и многие другие специальности. Это дает возможность студентам работать в дальнейшем по профилю в крупнейшей мировой компании. Учитывая, что мы единственный технический вуз в городе Набережной Челны и в Закамском регионе, то, конечно, на 95% комплектации идет нашими, сотрудниками, нашими выпускниками. Вот у нас есть инженеры, которые заканчивают образование в области холодильного и криогенного оборудования. Но ну, это как бы совсем по профилю фирмы Хайер набережно Челнинский институт КФУ тесно сотрудничает с компанией «Хайр». В учебном центре Хайер обучение проходят не только студенты, но и специалисты с целью повышения квалификации в области проектирования, монтажа, сервисного и технического обслуживания, а также знакомства с новинками и перспективными моделями оборудования «Хайр». На базе центра также проводятся встречи, конференции и семинары, которые охватывают различные аспекты климатической техники. В течение последних двух лет... Было проведено 5 курсов для специалистов фермы хайер по повышению квалификации, по производственному менеджменту, по героическим машинам, по качеству, по английскому языку. То есть идет постоянно вот такая работа. Только за последнее время порядка 150 сотрудников фирмы Хайр прошли у нас повышение квалификации. Планируется и дальше развивать сотрудничество между компанией Хайер и набережно Челнинским институтом КФУ. На сегодняшний день уже намечено несколько целей. Буквально недавно состоялась на встреча, на которой мы обсудили три момента. Первое это э, доснащение наших лабораторий оборудованием фирмы Хайер. Второе это пашерные школы, совместные с фирмой Хайер. И третье это. Подготовка специалистов, магистров в области криогенной техники и холодильного оборудования. Анна Глазунова, Виолетта Басова, Универ -Ньюз. Известный российский телеведущий и шоумен Александр Гудков опубликовал в своем аккаунте инстаграм видеоролик с рабочей дискозарядкой от заводчан. Примечательно, что съемками занимался коллектив «Громкие рывы. Некоторые из них являются сотрудниками Универ ТВ. так смотрим. Посол WorldSkills Александр Гудков вместе с Казанским объединением «Громкие рыбы» снял ролик «Рабочая зарядка». В видео, посвященном утренней зарядке, также снялись работники Казанского вертолетного завода и Казанского мотостроительного производства. Упражнение выполняют молодые люди в рабочих комбинезонах, используя различные строительные инструменты. Идея пришла достаточно просто, ведь Александр Гудков был послом WorldSkills, уже был, можно говорить, был. И поэтому, коль он приезжал к нам в Казань, Курюшин был у нас там а, в течение двух дней, почему бы не снять с ним ролик, ведь именно этим он и раз Ролик сняли в рамках культурной программы World Skills Казань-2019, которая организовала Дирекция спортивных и социальных проектов совместно с Дирекцией парков и скверов в Казани. Видео снято возле озера Кабан по трек пап джамп от бельгийской ретро-группы «Технотроник» и оформлено в стиле видеоклипов зарубежных исполнителей конца 80-х – начала 90-х годов. Все силы э, напряглись, чтобы а, вот тот те два часа, пока Гудков есть в наше распоряжение, мы что-то смогли с ним сделать. Примечательно, что съемками занимался коллектив «Громкие рыбы», который сделал нашумевший рекламный ролик чебоксарского трикотажа. Сейчас в планах у ребят выпустить сериал, а это значит, что в скором времени нас ожидает еще один хит. Лилия Талипова, Ленардо Влетьяров, Универньюс. На этом у меня все. Еще увидимся. Пока-пока.